А в книге ⁇ жарное сердце ⁇ монахи кроме комнаты для медитации медитировали под деревьями. Вот у меня дома 4 ореха, 4 абрикосы несколько слив. Возле какого дерева лучше отдыхать? Самое лучшее для женщины это абрикоса и вишня, для мужчины орех. Отдыхая под орехом, мужчина наберется сил, а если женщина под абрикосой, наберется женственность. А вы знаете, что кора абрикоса уникальные свойства имеет. Если срезать кору сверху вниз, Сверху вниз, то она остановит кровотечение, если, за, если заваривать ее маточной у женщины, а если снизу вверх обрезать, то тогда уберет у женщины э, э, аминорею, то есть э, отсутствие месячных.